Доброго времени суток, я Игорь Черноусов. приветствую вас на первом уроке тренинга, который посвящен партнерским продажам, то есть заработку денег, тренингу, который я назвал точная и проверенная система гарантированного заработка для новичков. На первом уроке нашего тренинга будет теоретический блок, извините, без теории никак, прежде чем что-то делать, вы должны знать для чего и как это надо сделать, поэтому без теории, извините, не получится. Я вам расскажу схему партнерских продаж, причем эта схема будет показывать структуру нашего тренинга в целом. Итак, начнем. Партнерские продажи. Из чего состоит, из каких пунктов. Первый пункт это регистрация на бирже. Что такое биржа? Биржа это специализированный сайт, на котором вы можете выбрать тот товар или продукт, в продажах которого вы будете участвовать. То есть товар, который вы будете рекламировать и получать в случае успешных ваших рекламных действий процент от продаж. Если проводить аналогию, биржа это какая-то торговая база, большая, ну вот в реальной жизни. Но... Если на торговой базе в реальной жизни за товары, которые вы будете в дальнейшем продавать, вам необходимо сразу платить деньги чаще всего, то на биржах, о которых мы будем с вами говорить, никаких денег с вас брать не буду. То есть для того чтобы начать рекламировать какой-то товар, продавать товар его покупать не надо. Что еще вы должны знать о биржах? Что есть биржи, которые торгуют только продуктами одного автора. Я с такими работал. Но все-таки. Наиболее популярными являются те биржи, которые предлагают вам продукты и товары разных производителей, разных авторов. Значит, есть биржи, на которые специализируются только на цифровых или на инфопродуктах. Есть биржи, которые специализируются на физических товарах. Вы можете выбрать, что вам ближе, но я об этом еще поговорю. Есть биржи, на которых все это перемешано, плюс еще... Вы там можете заниматься не продажами, а вам будут платить, когда ваши клиенты совершат какое-то действие. Ну, Например, зарегистрируются в онлайн-игре и пройдут ее там до второго уровня. Либо просто оставят свои данные на форме подписки какого-то автора. То есть продаж как таковых нет, но нужно что-то делать. Это оплата за действие. Очень интересный способ заработка, кому-то он даже очень будет близок, но в рамках этого курса мы с вами остановимся на классике, будем говорить именно о продажах, хотя принципиальной разницы никакой нет. Почему лучше продавать именно через биржи? Дело в том, что биржа на себя берет очень много организационных вопросов, связанных с перечислением денег, выплат комиссий вам, авторам и так далее. То есть вы об этом не заботитесь то есть это зона ответственности лежит на бирже вы занимаетесь самым главным вы продаете я хотел бы вас предупредить, о типичной ошибки, которую делают новички. Так как бирж много, и новички начинают прыгать с одной биржи на другую и так далее. То есть, тратить время на том, чтобы разобраться, как с этой бирже работать, как там выбрать товар и так далее. Потому что отличия, естественно, есть, и нужно знать некоторые тонкости. И поэтому новички тратят очень много времени вот на все эти ненужные действия, причем, отдаляя самый важный процесс, это совершение самой продажи. Поэтому я вам очень рекомендую прыгать туда-сюда. Лучше ограничиться какой-то одной биржей, работать хотя бы на первом этапе именно с этой биржей. Я вам в рамках этого тренинга расскажу о двух биржах. Почему именно они? Потому что там все очень просто. Вам не придется ломать голову, как с этими биржами работать. То есть это неважный этап в самом процессе партнерских продаж. И не стоит на это очень много уделять время. То есть главное продавать. Поэтому последуйте моей рекомендации, Не скачите, извините за выражение, с одной биржи на другую. Следующий этап. Я его выделил, видите, жирным, таким большим шрифтом, для того, чтобы вы понимали важность этого этапа. Это выбор товара. Вот об этом, конечно, я буду рассказывать отдельно на примере конкретной биржи. Но сейчас вам дам такую рекомендацию, которую, пожалуйста, вы воспользуйтесь, запишите ее. Рекомендация следующая, что выбирать нужно товар, который зацепил вас. Вот вы посмотрели и как-то в душе у вас колыхнулось. Вы решили, что да, я бы, вот, например, себе это купил. Это очень хороший показатель в том, что вероятность продажи этого товара или трудозатраты по продаже этого товара они будут не такими велики, как у товара, который не цепляет. Заинтересовало вас, значит заинтересует еще кого-то. Конечно, желательно выбирать, особенно вот в начальном этапе, когда вы будете использовать только вот два способа, которых я вам расскажу в этом тренинге. Лучше выбирать такой товар, в котором вы разбираетесь. Почему вы поймете, когда мы начнем продавать? Потому что вам придется ну, что-то говорить, писать об этом товаре. Поэтому лучше взять то, в чем разбираетесь. Эффективность ваших продаж будут значительно выше вот на первом этапе, когда, нам, когда у нас ограничено количество наших рекламных площадок или точнее источников, откуда мы будем с вами тянуть трафик, то есть привлекать людей. То есть выбор товара это очень важный момент и я ему посвящу отдельный урок и расскажу более подробно. И еще одна рекомендация, связанная с выбором товара. Ребят, ну не нахватывайте вы сразу кучу товаров. То есть, когда вы пытаетесь сразу торговать многими-многими вещами, в результате эффекта ну, не получается. Опять же, уточню, что на первом этапе, то есть, когда у вас мало источников тракта. Лучше взять один товар, продать его, получить деньги, получить уверенность, а дальше уже решайте сами. И раз уж начал я такие рекомендации по выбору товара давать, еще одна очень важная рекомендация, видите, сразу их столько. Это все-таки не прыгайте с ниши на нишу в плане товаров. Сегодня продаем что-то связанное с автомобильной тематикой, завтра там с похудением, послезавтра по заработку и так далее. Нет, лучше все-таки на начальном этапе определиться с какой-то нишей. И вот в этой нише попробовать поработать, брать несколько товаров, если там с каким-то одним у вас не очень хорошо получились продажи. Но все-таки, чтобы это товары были в какой-то одной нише. Опять же, почему? Потому что пока мы используем ограниченные, ограниченные источники трафика. Причем, как вы в дальнейшем узнаете, услышите, кто не знает, что все-таки трафик нужен целевым быть. Это очень важно, чтобы эффективно продавать. Так, третий шаг – это правильная ссылка. Вот Когда мы с вами выберем товар, у каждого товара, который вы будете продавать, будет партнерская ссылка. Она длинная, страшная. Вот Такую ссылку показывать нельзя, а поэтому ссылочку нужно сделать красивой. Я вам покажу качественный способ, без всяких этих сервисов сокращения, без всяких сложностей с покупкой хостинга, как сделать очень красивую, правильную ссылку, которую вы дальше будете рекламировать, Хороший способ и очень малозатратный. Последний этап ⁇ это продажа товара. Вот обратите внимание, я опять же его выделил крупным, потому что, ну, вот, с моей точки зрения, вся партнерская схема сводится к двум этапам. Выбрали товар и его продаем. Вот все вот эти вот технические моменты, первый, третий пункт, это не принципиально. Это раз сделали и забыли. Все-таки мы выбираем товары и продаем продаем продаем и продаем вот большую конечно часть нашего тренинга мы будем говорить вот именно о продажах то есть как продавать кому продавать и где продавать значит я решил вот этот тренинг по партнерским продажам сделать флагманским в нашем тренинговом центре я понимаю что все хотят получать знания с дальнейшей их монетизацией. поэтому когда мы говорим о каких-то источниках трафика Лучший способ их монетизации, это монетизация через партнерские продажи. Я не хочу в этом тренинге, например, рассказывать, как создавать YouTube-канал, потому что ну, это никак не связано с партнерскими продажами. Но YouTube, как источник целевого трафика, это очень классный источник. Поэтому, вот сейчас у нас в тренинговом центре лежит курс по ютубу хотите к тем способам которые я вам расскажу в этом тренинге добавить еще youtube развивайте свой youtube канал возвращайтесь к этому тренингу смотрите небольшой урок как продавать через youtube в котором я уже не буду рассказывать, как заливаться видео, как оптимизировать и так далее. То есть это уже монетизация. То есть монетизировать можно только то, что уже у вас работает. То есть, зачем в партнерских продажах рассказывать, как развивать YouTube канал? Я считаю, что это абсолютно лишнее. Опять же у нас лежит тренинг, который связан с, со Skype. Вот создавайте Skype. Свои скайпы, набивайте их контактами, возвращайтесь в этот тренинг и смотрите, как смотрите урок, как продавать через скайп. А в ближайшее время, благодаря одному хорошему человеку, мы запишем тренинг по вайберу. Изучайте вайбер, развивайте свой вайбер, возвращаемся вот сюда и смотрим отдельный урок, как продавать через вайбер. Но опять же, смотреть можно только после того, когда у вас будут знания, опыт по работе с вайпером и так далее. То есть все источники трафика, курсы, связанные с трафиком из социальных сетей, то есть по каждой социальной сети будет отдельный курс. Изучайте его, развивайте, возвращаемся сюда, смотрим, как, например, продавать через социальную сеть ВКонтакте. Но... Опять же, для того, чтобы это делать, у вас должен быть аккаунт, должен быть развитый аккаунт, должно быть соответствующее программное обеспечение, о котором будет рассказывано в отдельном курсе. Здесь, в нашем тренинге по партнерским продажам, мы будем рассказывать именно о том, как продавать. Не как оформлять, а именно как продавать через то же самый. Вот благодаря вот этому тренингу все наши курсы из тренингового центра будут собраны в одно единое целое. То есть каждый курс это будет как отдельный патрон, который мы будем вставлять в наш пистолет, наш, который стреляет и зарабатывает вам какие-то бонусные баллы. В рамках этого тренинга я вам дам только два инструмента, которыми вы сразу можете пользоваться без всяких подготовительных операций. Это инструменты, которые простые, эффективные и используя которых, которые вы можете сразу начинать продавать свои продукты. Значит, на этом первая часть урока номер один заканчивается. Вы узнали о схеме партнерских продаж. Ну а теперь начинаем заниматься практикой, начинаем регистрироваться на бирже. Будут два урока по каждой бирже. Смотрите, регистрируйтесь и начинаем двигаться по этой схеме. Благодарю всем, кто досмотрел. Будут вопросы, пишите в отчете под этим видео.